Всем привет! У нас проект ImToken проводит опрос, за который начислят NFT. Всего 8 опросников, ответы известны. Все у меня в телеграм-канале, ссылка на него в описании. Для вашего удобства ссылка на опрос и ответы по нему. Следующий опрос, ответы. У этих форм есть таймер. Они засекают время, за сколько люди проходят эти опросы. То есть мой вам совет перейти на сайт. Нажать старт. Открыть форму. Перейти на следующий сайт. Также открыть форму. Пусть время идет. Потом постепенно начинаете заполнять данные. Отвечать на вопросы. В конце здесь нужно указывать адрес кошелька. Я указывал Metamask. Где много вопросов, выжидаем 10-15 минут. Где мало. 2 или вот это количество. Здесь пару-тройку минут. Тут минут 7-8. Смотрите, в общем, сами. У вас форма открыта, время идет. Нам нужно лишь его только растянуть, а чтобы не терять его, отвечаем на другие опросы, вопросы. Всего 8 форм. Все у меня здесь есть по порядку. Для каждого вопроса отдельный пост, где мало вопросов-ответов. Я по два выложил. Но здесь не запутайтесь. Еще, И еще. Вот информация по квизу. Получать будем тут через три дня после прохождения квизов с 27 по 3 число время проведения компании. Здесь ничего сложного нет. Уйдет минут 20. Но зато получим NFT. Сколько они будут стоить не знаю. Собираем, раздают бесплатно. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.